7 августа 2016 года в городе Ворлов Федерация автомотоспорта проводит первый драк рейсинг 402 метра при патронатах э, городской администрации, э, сообщества Молодой Республики, считать, да? и... Молодая Республика, Драйв, Двору, Горловка, и, и, да. и при поддержке еще Донбасс Медиагрупп. И наших партнеров, наших всех партнеров. Всем здравствуйте, привет! Рады вас видеть. Спасибо, спасибо. Можно и дружней. Можно уже просыпаться. Сегодня грандиозное мероприятие, воскресенье. У нас драк рейсинг. Хотелось бы пригласить сюда человека, исполняющего обязанности главы администрации города Горловки. Приходько Иван Сергеевич. Подальше бурная овации. Здравствуйте, горловчане! Здравствуйте, гости нашего города! Здравствуйте, уважаемые спортсмены, все, кто приехал, не побоялся в наш военный город приехать. Что хочется отметить сегодня. В нашей жизни столько мало праздников сейчас. У нас она состоит из сплошных каких-то обстрелов, проблем, безработиц. Что каждое такое мероприятие, проведенное в Горловке, да и вообще во всей республике, это очень-очень большой праздник. Поэтому в свете всего этого хочу поблагодарить организаторов, которые это смогли сделать, собрать. Пускай сегодня 40 участников, пускай сегодня приехали не лучшие машины Донецкой Республики, которые есть на данный момент. Но лиха беда начала. Поэтому дай Бог сегодня, чтобы все прошло спокойно, всем мира и благополучия. Огромное спасибо за вот такие вот теплые слова. Можно еще раз поаплодировать. Спасибо большое. Я так понял. Совсем-совсем скоро мы будем начинать.